Всем привет! В эфире универ ньюсов а студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Состоялся ученый совет Казанского федерального университета. Как развивается образование в России? Студенты КФУ знакомятся с работой компании Microsoft. На площадке Международного выставочного центра «Казань-экспо» прошло открытие и пленарное заседание форума «Образование России». В столь масштабном мероприятии участие приняли важные гости. В их числе и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Анна Глазунова расскажет подробности в сюжете. С 28 февраля в Казани стартовал второй международный форум образования России. А 1 марта на площадке Казань-Экспо состоялось открытие и пленарное заседание. В работе которого приняли участие заместитель министра просвещения Российской Федерации Ирина Потехина, президент Российской Академии Образования Юрий Зинченко, председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаммедшин, министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов и ректор Казанского Федерального Университета Решат Гафуров и многие другие. Вопрос в том, чтобы донести качественные новые компетенции до каждого. Очень легко обучить 100 человек. А вот как обучить 2 миллиона, как помочь современному педагогу уверенно себя чувствовать с цифровыми детьми, с меняющимися требованиями к качеству. Вот это самый трудный, но самый главный вопрос. Это единый конвейер, начиная там с еслей, заканчивая рабочим местом нашего выпускника. И мы должны на конце этого конвейера поставить тот качественный продукт, который помог бы нашей стране опять быть впереди планеты всей. Особое внимание на форуме было уделено начальному и среднеспециальному уровню образования. А ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров отметил, что именно высшее образование формирует сегодня деловую активность. Говорил он и о роли университетов. Мы становимся большими холдингами, поскольку у нас появляется собственное опытное производство, появляется площадки для трансляции технологий. То есть мы сами начинаем монетизировать результаты собственных же научных разработок и образовательных программ. Мы не только должны готовить специалистов для быстро изменяющегося рынка труда, но и сами наши выпускники должны формировать этот рынок труда. В части форума приняли педагоги, директора школ, руководители профильных ведомств, представители малого и среднего бизнеса, архитекторы, разработчики учебно-методических комплексов и другие. Также приехала и делегация из Елабужского института Казанского федерального университета. Наш Казанский федеральный университет сегодня занимает ведущие позиции вот в области education и действительно достаточно много методических новинок представляет и предлагает педагогическому сообществу. В рамках форума прошла работа по секциям, где были задействованы представители Казанского Казанского федерального университета. Главная цель форума – это поиск решений по актуальным вопросам современного отечественного образования, обмен опытом российских специалистов. На форуме говорили обо всех ступенях образования – от дошкольного до университетского. Эксперты рассказали об инновациях в образовательной системе. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. 28 февраля в зале попечительского совета прошло заседание ученого совета Казанского федерального университета. В ходе заседания были одобрены вопросы повышения заработной платы преподавателям и реорганизации в институтах КФУ. Об этих и других вопросах, поднимавшихся на заседании, наш следующий сюжет. В ходе заседания ученого Совета Казанского федерального университета проректор по научной деятельности Данис Нургалиев представил к присвоению научных званий отличившихся сотрудников КФУ. В повестку дня заседания также вошел конкурсный отбор на должности и на включение в состав авторских коллективов на соискание государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники 2019 года. Не забыли напомнить и о повышении заработных плат преподавателей и доцентов вуза. С 1 марта текущего года их оклад повышается на 4%. Преподаватели и доценты у нас составляют около 60% нашего контингента ППС. И предлагается с 1 марта поднять на 4% именно э, по этим категориям должностей старший преподаватель и доцент. Кроме того, всех работников Казанского университета в этом месяце ждет еще одно материальное поощрение. 5 марта каждый сотрудник получит премию в составе окладной части оплаты труда, за исключением ставок совместителей. Активному обсуждению подвергся вопрос, касающийся баз практики сразу нескольких институтов. Институтов. Связано это с процессом выведения межфакультетской учебной базы займищей из организационной структуры Института геологии и нефтегазовых технологий и введения ее в организационную структуру Института экологии и природопользования. Однако решение передачи структуры Института ученый совет перенес до следующего заседания в связи с неопределенной стоимостью содержания базы. Если нужно, тогда мы разделим пропорционально по количеству студентов, которые там базу практики проходят. Может быть, какие-то еще плюсом спортивные мероприятия. Разместим там спортивную площадку. Также на заседании обсудили необходимость установки сразу двух мемориальных объектов на территории ВУЗа. Поступило предложение в луковичивании памяти Бурова Бориса Владимировича. Это доктор геологии и геологических наук, профессор заведующий кафедрой геологии ССР Казанского университета с 87 по 91 год, а также заведующего кафедрой региональной геологии Казанского университета с 91 года по 2002 год, а также по вековечиванию Ясаулы Натальи Константиновны. Доктор биомиологических наук, профессор заведующего кафедрой общей геологии и геологии Казанского университета в 1998-2003 года. Далее на ученом совете коснулись темы структурных изменений в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ. Здесь начнут работу сразу две высшие школы по медицине и биологии, а также будет переименована кафедра хирургии. Ее новое название – кафедра хирургии, акушерства и гинекологии. Интересные мероприятия будут проходить в стенах вуза и за его пределами в течение всего 2019 года, объявленного в КФУ годом Ивана Михайловича Симонова. Ученым совет этом был утвержден план проведения юбилейного года в стенах ВУЗа. 2019 год мы называем годом Симонова. в Казанском университете работаем по этому направлению. Мы уже начали эту работу. И, в общем-то, э, вот, действительно, этот год такой, ему, во-первых, исполняется 225 лет, и, во-вторых, вот, очень важный год, что он в этом, значит, вот, 200 лет тому назад в Питере он сел на корабль, который отплывал в кругосветное путешествие, и во время этого путешествия, буквально вот в январе, значит, 2020 года. Было открыт новый матери Антарктиды. По традиции каждого заседания ученым советом были присвоены почетные ученые звания. В этом году в ряды почетных докторов Казанского университета вошел президент Ближневосточного технического университета Кок Мустафа Версан. Из рук ректора почетные грамоты получили заслуженные сотрудники науки и высшего образования. За представленные кандидатуры ученый совет проголосовал единогласно. Завершая мероприятие, ректор в связи с трагедией, произошедшей на территории деревни университета 28 февраля, студентка первого курса Института филологии межкультурной коммуникации КФУ погибла в из окна, напомнил присутствующим о необходимости уделять внимание психологическому состоянию студентов. С иностранными студентами, не с иностранными, с нашими. Какие-то семейные проблемы у детей могут возникнуть. Он самый переходный период, там, влюбляются, там, еще какие-то моменты. Поэтому нам нужно э, не просто на учебу обращать внимание, но и в целом. Камиль Гемоздинов, Александр Юдин, Универньюз. В КФУ организована конференция компании Microsoft Россия. Что ожидало студентов университета на мероприятии расскажем в нашем следующем сюжете. В Казанском федеральном университете при поддержке компании Microsoft Россия впервые прошла конференция NetDay 2019, посвященная разработке на основе технологии .NET. На платформе разрабатываются корпоративные приложения. Помимо специалистов Microsoft Россия, с мастер-классами выступили представители компании Акбарс цифровые технологии, Симберсофт, Меры и многих других. Спикеры выступили перед студентами и специалистами с лекциями про искусственный интеллект, распределенную систему аутентификации и другие направления сферы технологий. Артем Тупичкин Виолетта Басова, Универньюз. А сейчас мы расскажем вам об остальных новостях Казанского федерального университета. В Казанском федеральном университете состоялась встреча студентов с представителями компании АССА. АССА или Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров, Международная профессиональная ассоциация, объединяющая специалистов в области финансов, учета и аудита. Студентам рассказали об изменениях программы подготовки для получения квалификации ассоциации. В Униксе прошел концерт студенческих трудовых отрядов КФУ. Члены трудовых отрядов задействованы в нескольких направлениях работы, такие как, например, уборка урожая и строительство. Но неотъемлемой частью культуры трудовых отрядов является и творческая самодеятельность. Участники концерта подготовили номера с песнями, танцами и стихами. В Елабужском институте КФУ прошла республиканская научно-практическая конференция, их имена составили славу России. Участниками стали 140 учеников школы с 30 населенных пунктов. Ребята рассказывали интересные факты жизни людей и городов нашей республики, о своих предках, ставших участниками войн, и делились первоисточниками открытий. Артем Тупичкин, Универньюз. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!